Привет. В этом видео хочу вам рассказать о подписках в Wellness, какие они бывают и в чем их преимущество. Есть две разновидности подписок. Это обычная, будем так ее называть, да, и подписка Wellness Life. Начнем с вами с обычной. На какие продукты она распространяется, на какие продукты ее можно оформить. На коктейль, на супы, на Wellness Pack женский или мужской и на детские витамины, детскую омегу. Не распространяется она на батончики и на витамины по отдельности, то есть на омегу-3, на витамины, минералы мужские и женские, на внутрикомплекс для волос и ногтей, и на астексантин она не распространяется, если вы берете по отдельности. А теперь, что такое подписка и почему ее выгодно оформить, а не заказывать вот по отдельности, да, просто? Подписка вообще оформляется внутри вашего регистрационного номера через раздел «Заказы», «Подписка в Wellness». Если вы этого делать не умеете, то попросите первый раз помочь вам спонсор это сделать. Подписка заключается в том, что вы берете, например, какой-то продукт, пусть это будет коктейль, предположим, да, и первый раз заказываете в первом каталоге, по второму каталоге она у вас приходит автоматически, так как вы уже оформили подписку. В третьем каталоге приходит автоматически, и в четвертом вам приходит бесплатно тот продукт, который вы заказывали. То есть суть подписки в том, что вы экономите 25%, получая каждый четвертый продукт в подарок. А, можно менять вкусы коктейлей а, в пределах одной подписки. Например, вы заказали первого шоколад, второго решили заказать ванильный. Зашли в подписку, поменяли вкусы, и в следующий раз вам придет вкусный шоколадный. Можно также менять, например, коктейль на суп. То есть вы заказали первый раз коктейль, хотите попробовать суп. Первый шаг получил, второй шаг зашли в раздел подписки, поменяли на суп. То есть можно в пределах одной подписки менять, как просто вкусы, так и продукты коктейли на супы супы на коктейли. Нельзя менять витамины в пределах одной подписки. То есть если вы подписались на мужские, у вас так и будут идти. Мужские все на женских такие будут женские. Мужские на женские не меняются. То есть, вот в чем преимущество да, подписки именно это в том, что вы экономите 25%, помимо скидки 20%, которая есть у каждого консультанта, еще дополнительная выгода. Да? Теперь переходим к подписке Wellness Life Plus. Она тоже разделяется на два вида. Первое это твоя жизненная энергия. Вот она выглядит вот так, без супчика вот такого вот набор. А второй, мой идеальный вес это еще с супчиком. Ну, давайте я расскажу о преимуществах этой подписки перед теми, которые я сейчас показывала. Во-первых, она приходит в коробочке. Имейте в виду, что в коробочке приходит первый шаг. Второй, третий, четвертый шаги приходят просто вот содержимое уже. Да? А что находится в этой коробочке? Давайте возьмем, например, Подписку «Твоя жизненная энергия», куда входит коктейль и То есть вы выбираете, какую берете, мужскую или женскую, у вас будут такие витамины, то есть мужские или женские. В первом шаге всегда будет идти клубничный коктейль. Его можно потом поменять на любой другой вкус. Также, в чем преимущество этой подписки, в том, что вам в подарок приходит шейкер с мерной ложечкой для того, чтобы вы смешивали коктейль. Отдельно он стоит, по-моему, около 200 или 250 рублей. набор вам приходит в подарок, как подписчику Wellness Life Plus. И плюс приходит еще дневник Wellness, который позволяет э, отслеживать свои результаты, да, если вы хотите, например, скорректировать свое питание или вес. И также там есть вкусненькие рецепты полезных блюд. Ну, в общем, много полезной информации. Вот такая вот подписка, она весит ровно 100 баллов. И а, очень это выгодно для новичков, которые проходят первый шаг. Почему? Потому что вы дополнительно будете получать еще к этим наборам подарки по старту программе. Но даже если вы не новичок, это в любом случае выгодно. Да? Каждый раз 100 баллов у вас уже есть, надо думать, как сделать личный товарооборот. А, и... В чем самое главное преимущество этой подписки перед обычной? Это в том, что даже за четвертый шаг, который вы получаете тоже бесплатно, вам начисляются баллы. То есть, представьте, да, вы ничего не заплатили, а вам начислили 100 баллов. Классно? И если вы новичок, вы также получаете подарок за четвертый шаг. Даже ничего не заплатили. А теперь подписка в Wellness Life Plus «Твой идеальный вес». Туда входит... Тоже клубничный коктейль в первом шаге. В первом шаге будет спаржевый супчик и витамины, которые вы выберете мужские или женские. Также шейкер и дневник августе, Ну и холодный, да, красиво а, Эта подписка весит 151 балл. И это самая выгодная подписка в плане чего? Не только в том, что вы сразу 150 баллов набираете, да, и имеете объемную скидку от своего личного товара оборота 10% дополнительно, если под вами есть команда, то еще и от группы вы имеете да, дополнительную скидку. Но смотрите, что я хочу, чтобы вы поняли. Вот, например, эта подписка без супчика, да, твоя жизненная энергия, она стоит 3 800. То есть вы три каталога за 3 800 покупаете, в четвертом вы получаете бесплатно. Вот такая подписка, твой идеальный вес, она стоит 5 800, ну с копейками. Да? И покупая ее три раза, вы четвертый получаете бесплатно. Но начиная со второго шага подписки, вы начинаете экономить около 1000 рублей. То есть первый шаг вы покупаете за 5800, второй шаг вам уже будет обходиться не 5800, а около 4800. То есть 1000 рублей вы экономите. Третий шаг точно так же не 5900, а 4800. Все потому, что у вас... Покупая вот эту вот подписку, да, делая подписку, уже есть на личном номере на своем 150 баллов, а это дает вам дополнительную скидку. Может быть, вы сейчас ничего не поняли, да. да, в том плане, что вот я сейчас говорю про эти скидки, просто имейте в виду, что если вы оформляете подписку Wellness Life Plus, твой идеальный вес, именно вот такой в таком наборе, да, где коктейль, суп, витамины, вы будете только за первый шаг платить. Полную стоимость, за второй, за третий шаг вы будете платить минус 1000 рублей, и за четвертый шаг вообще не платите. То есть это самая экономная, самая выгодная подписка. Еще что интересно, да, вы можете в пределах этой подписки а, тоже поменять вкусы. То есть вы можете здесь поменять вкус коктейля, можете поменять вкус супа, а можете, начиная со второго шага подписки, поменять вообще, например, выбрать два коктейля или выбрать два супа. Потом, в третьем шаге тоже что-то поменять, что вам больше будет нравиться. А, и имейте в виду, что это меняется все со второго шага. То есть на первом шаге приходит стандартный набор. Да? В твоей жизненной энергии приходит клубничный коктейль плюс выбранные вам витамины, мужские или женские. В твоем идеальном весе приходит клубничный коктейль плюс ну, спаржевый суп. Начиная с второго шага их можно менять, то есть по своему усмотрению. Ну, вот, в принципе, все, что я вам хотела сказать по подписке Wellness. Я надеюсь, что вы поняли да, выгоду. То есть здесь мы просто экономим 25%, что тоже очень выгодно. Дополнительные наши скидки 20%. Каждый четвертый продукт получаем бесплатно, но не получаем баллы за четвертый шаг. То есть платим 0, не платим, да, 0 рублей за четвертый шаг и 0 баллов. А здесь мы платим 0 рублей за четвертый шаг, но получаем либо 100 баллов, если вот такая подписка твоей жизненной энергии, либо 151 балл, если подписка твой идеальный вес. То есть это вот самое главное преимущество. И еще вот при такой подписке 1000 рублей экономим каждый раз, начиная с второго шага. На этом все. Желаю вам самое главное здоровья, потому что wellness это не лекарство, но это профилактика нашего здоровья. Спасибо за внимание. Пока-пока.